доброго времени суток меня зовут сергей у меня рак хондросархома мне 34 года сейчас у нас 2017 год сегодняшнее видео будет тому посвящено как вообще после операции мне живется ну что начнем начнем с того что меня в июне прооперировали в двадцатых числах меня выписали Выписали, все это быстренько делали, делали красиво, аккуратненько. Есть на моем канале видео про это отдельное, общее. И выписали, дали выписной лист с больницы. Я знаю нашу бюрократию, сходил вниз, спустился, мне еще напечатали три листа, поставил печать у них, как положено. Потому что бывает и теряется, и много чего я уже научился запас бумаги делать такой в аналоговом состоянии ну что ж меня выписали в выписном листе было сказано снимать швы по месту жительства через 20 дней я живу в городе Пикалево. мы приехали у нас была куплена квартира в этом городе мы еще не зарегистрировались сразу же пошли в понедельник мы приехали в пятницу в понедельник мы пошли зарегистрировались, там прошло около недели, нам выдали паспорта с регистрацией, и я отправился в Пикалевскую поликлинику. В поликлинике мне оформили карточку, записали все мои данные, <coughs> ну и так как это самое, еще 20 дней не прошло, с момента, там, дня еще 3 оставалось с момента с выписки и снятия швов, я сделал направление к хирургу, к хирургу сходил, попал на прием, он меня осмотрел, это самое назначил мне перевязки. До этого момента, после выписки и до посещения больницы Пикалевской мне делала супруга перевязки. Перевязки выглядят следующим образом. Это накладываются послеоперационные специальные лейкопластыри. Они широкие, они рассчитаны на такие как раз вещи отлепляются удобно, прилепляются удобно. Производство иностранное. Вот. Обработку она производила при помощи спиртового раствора. У меня был приобретен Агдес. Им, в принципе, и врачи обрабатывают также руки в поликлиниках. На приеме меня посмотрел хирург. Что он сказал? Ну, Назначил перевязки. Перевязки мне делала Маргарита Васильевна. Она мне очень много перевязок делала. Хороший человек, хороший специалист. И, в общем, дня через три подошло время снимать вот эти швы, как написано в бумаге, по истечении 20 дней в выписном листе. Хирург посмотрел и сказал что Маргарите Васильевне, что... Вот тут вот через один снять, а тут верхний оставить, что может разойтись. Так и сделали. Я еще где-то дней пять проходил с, с основными швами. И потом мне стали, сняли остатки швов. Ну и тут, как меня еще предупреждали <coughs> в больнице в самой, у меня разошлись, разошелся шов. И начало загноение. Загноение это было уже дело где-то июль. Июль, да, уже наступил июль. Это было июль, и вот у меня пошло загноение, с супругой дома так обрабатывали перекись на бинт, утирали гной, ну и это выходные дни, а в пятидневку я ходил на прием к Маргарите Васильевне, она обрабатывала специальным раствором, я сейчас уже не помню, я у нее спрашивал, накладывала стерильные повязки, также я брал с собой вот этот бинт, заклеивали, потом по мере заживания переходили уже на обычный пластырь кусками заклеивали. И где-то, так скажем, поспоминаю, и где-то ближе, и начало августа, начало августа, у меня все это дело стало благополучно заживать. Я так спокойненько посмотрел, Маргарита Васильевна сказала, что уходит в отпуск через неделю. Я так посмотрел, но думаю, ну что человеку надоедать. В принципе, мы тут и с супругой справимся. Стали дома делать также перевязки, обрабатывать, и вдруг у меня загноился шов. Причем это загноилось до такого состояния, до рубца, до глубокого рубца. Мы обрабатываем, ничего не понимаем, все так это самое. Обрабат... А, также Маргарита Васильевна порекомендовала обрабатывать морганцовкой. Сказала мне, как разводить, в какой пропорции морганцовку. Мы обрабатывали при помощи вот этой морганцовки. И гноение продолжалось. Пока, знаете, я в один прекрасный момент не обратил внимания, что жена так с рубца как будто что-то вытаскивает. Ну, вот я так, так, что такое лес? Да она говорит, вот этот бинт разваливается. Пробинт. Пробинт заслуживает отдельно. В Пикайелеве появилось очень много аптек, вот из серии аптека «Невис». Ну и, соответственно, есть тут городские аптеки. Она в поликлинике, ну как городские, в старой аптеки. И одна надо идти. Но так как после операции я передвигаться не, не очень, я был мобилен, передвигался не, не быстро и не на небольшие расстояния, я просто туда не ходил. В поликлинике, да, можно было приобрести бинт, но я вот так понадеялся. И купил я бинт аптека «Невис». Называется «стерильный бинт». Я еще задал вопрос, а что, говорю, бинты бывают не стерильные? Ну, мне, соответственно, ничто на этот вопрос не ответили. Так вот, когда мы стали этими бинтами пользоваться, у меня вот с этого момента и все загноилось. Мы это дело прикинули, проанализировали с супругой, и я потом сходил до старой аптеки и купил ну, обычный бинт. Не аптека уже, невис, обычный, стандартный бинт. И когда мы перешли на этот бинт, потихонько стало заживать. Так вот в этот момент, с августа, и вот, ну, вот, ну, вот после операции, и где-то у меня в сентябре, в числах только в 15-х, зажил шов. То есть все лето, все лето вот меня вот так вот кусками супруга мыла чтобы не попала вода туда все лето да он не мог зажить в принципе вот он бы зажил в августе если бы не вот эти вот стерильные бинты аптеки Невис именно мне не понравился мне не понравился этот момент у меня такой очень негативный отзыв об этих товарищах остался я как бы дальше никуда не писал Ну, ну не до этого действительно что это такой стерильный бинт Дальше что? Я стал на учет э, где-то, ну вот как э, посетил хирурга, спросил, что мне вообще, как, я не знаю, как оформлять инвалидность, что почем. Мне сказали, вам надо к онкологу, у вас онколог все будет. Я записался, а зашел к заведующей больнице, поликлинике, она мне все дала документы, все вот, э, что мне, каких врачей пройти, какие ксерокопии надо собрать. Я зашел к онкологу Вахоп Валиевичу здесь Пикалеве, и он все вот это дело заполнял. Все для комиссии МС он заполнял. Что такое интересный момент? Надо было сделать кардиограмму сердца. И тут первое стало но. У меня отсутствует рука. Мне некуда крепить этот датчик. Без этого датчика ничего не получится. Хорошо у меня осталась кардиограмма, которую мне делали перед операцией. Я ее показал, все, прошло, все поставили, что все нормально. То есть, если вот такой вот нюанс, не выкидывайте такие бумажки. После чего я практически всех врачей собрал, я говорю, ну что когда на эту комиссию МС, а мне заведующая поликлиника говорит, что они вот с такого-то числа и по 17 августа в отпуске. Вся комиссия, представляете? Бокситогорск, город Бокситогорск, комиссия находится в Бокситогорске. Вся комиссия просто уходит в отпуск. И как-то по барабану, что там люди болеют, не болеют, как они там. Их это не волнует. А я, соответственно, остался без работы, и материального обеспечения у меня нету. И причем такой нюансик, когда я собирал, когда мне дали справочки, ксерокопию, там была такая, такая графа, ну, мне памятку дали, и там принести справку с биржи труда о том, что вы не состоите на учете. На учете. Ну ладно, 17 числа мне назначили время в Пикалеве, пришел незначительная очередь. Тут местная комиссия больничная, она сопроводит, дописывает все это, подтверждает, встает печати и отправляет вот эту папочку с твоими документами, со всеми серокопиями. Выписка из больницы, через 20 дней готова была гистология, я за ней отдельно ездил, ксерокопия гистологии, ксерокопия выписки из больницы и плюс все пройденные врачи в городе Пикалеве. И далее номер телефона, звонить по телефону и узнавать, когда на прием. Я позвоню в это время. Еще такой моментик. После выписки из больницы, чуть было не забыла, мне дали направление на протез в Альберта. В Альберта. Я так зашел на, на интернет, посмотрел стоимость, ну так, протез, руки с плечом, 70 тысяч, я думал, господи, за что? Альберт, я не помню, уже метро, я так стал копаться в интернете, а что вообще есть? вообще есть и мне попался протезист у которого тоже нету ноги он на протезе и он изготавливает протез это компания отто ботто совместно там что с германии все комплектующие германии я им позвонил объяснил ситуацию скинул фотографии в послеоперационном виде как я вообще выгляжу он сказал да спасибо что скинули фотографии все назначил мне дату, я приехал он сделал мне, медика, вот это какое-то заключение, не помню, как оно правильно называется. Описал все, сказал, как это проходит будет, все, объяснил, что мне потом делать. Я так ну сколько вообще это хозяйство-то стоит -то? В общем, расклад какой? Там, как он мне описал, титановый стержень, на нем пароволон. Это не функциональный протез, это просто косметический на него поролоновая рука и две силиконовые перчатки. И крепеж убираешь на ремне, на защелках, на липучках. И все это дело будет где-то весить около 4 килограмм. Я поинтересовался я говорю Сколько стоит? Он говорит, 500 тысяч. Если говорит, хотите, вот у вас есть наличка. хотите мне 500 тысяч, я вам прямо сейчас сделаю. тогда нет, конечно, что какая может у меня наличка 500 тысяч. Ну, ладно. Это отвлекся, возвращаемся. Я звонил в Бакситогорск, комиссию, и там мне назначают дату. И почему-то я слышал про это от Табота со стороны какие-то разговоры, что такое Табота, это не, мы не пропустим, и я так ну, думаю, ну ладно, протезиста-то я все равно найду. Мне назначили число 4 сентября. 4 сентября я приехал в Бакситогорс назначенное время на комиссию, вы ну сказал кто, вызвали меня, пришел, врачи, поздоровался, разделся. Там начальник комиссии Елена Громова, Елена Ильинична Иль, Ильинична, вот так вот. Она все это дело, знаете, ну вот так вот жестко обтрогала, а все-таки это после, а у меня еще шов был как раз к этому времени не зажит и кусок там залиплен лейкопластером она как-то, ну это все так небрежно, мне не понравилось надо все-таки посмотрела что-то там свое заключение записала в общем расклад такой в процессе пока я сидел в кабинете там раз, два, три, три специалиста сидели расклад какой шел, никто не спрашивал как прошла операция как, что, по чем здорово. Ну, спросили, как чувствую. Я говорю, да, вы, под речком я так не унываю. Все-таки онкология. И все разговоры начались про работу. А тетенька такая интересная, вот эта Елена Ильична, Ильична Громова, она как-то говорит, знаете, вот такой вот, голос такой интересный. «Сергей, вы же хотите работать?» Такой какой-то ковар у нее такой, не знаю, ну, ну не местный, не, точно не Макситогорский и не Ленинградский. Я не знаю, откуда она. Я говорю, как я могу работать? Я слесарь потерял руку. Она мне вот на что отвечает? Ну, вот примерно, про, попробую ее так процитировать. Сергей! Ну, страш, это тоже работа. Я так думаю, господи, я про себя-то ничего не отвечаю. Я думаю, ты вообще, ну это же медик, это МСЭ, это медика социальная экспертиза. То есть вы должны быть медики, но вы хотите, google то откройте, прогуглите. У меня хондро сархома. Википедии сказано, и на многих сайтах что-то там 90% смертность наступает после пяти лет, после операционного периода, в течение пяти лет. Я думаю, вы что меня трупы ходячие, вы гоните на работу? Так очень интересно. В общем, весь расклад шел какой на этой комиссии не про здоровье, не про что. Весь разговор шел. Вы давайте там от биржи отучитесь, какие-то курсы. В общем, меня в наглую. Вот я вот своим словами говорю, меня я ничего не стал отвечать. Я ничего, я промол. Я стою. И еще мне такой интересный момент. Я не знаю, кто из нас глупее начальник или я. Но она мне задала вопрос, вот все документы, она мне задала вопрос, но ну, спросила про работу, я говорю, да вот, уволился перед операцией, а почему? А, сразу, зарплата неофициальная? Я говорю, да, зарплата неофициальная. Ну, ладно, так не да. А, чё, а вы на бирже стояли? Я говорю, нет. А что вы не стояли на бирже? Вы же могли деньги получить. Я так сижу и смотрю на нее думаю, товарищ начальник, мне же, я же вам подал справку о том, что я не состою на бирже, а вы мне говорите, почему я не стоял на бирже? Вот этот момент я никак ее не понял. Она типа, ну так вы деньги потеряли. Я, конечно, да, мог бы постоять. Но зачем тогда вы с меня требовали справку о том, что я не состою на учете? Да, я получил бы пособие как безработный. Ну что ж, выдали мне бумажечку. Она является теперь инвалидностью. Там написано вторая группа. Общее заболевание сроком на год. Как я понимаю, в следующий год они меня попробуют. но ну, наверное, не попробуют, они сделают. Они скинут на третью группу, но ну, что ж, придется судиться. Если у кого-то есть такие опыты, или слышали, напишите, пожалуйста, или подскажите мне что-нибудь, я не силен. Ну, в общем, расклад такой. Если вам она, как сказал, вот вам вторая группа, если вам не нравится, Санкт-Петербург, туда с заявлением. Ну что ж, против -то второй группы я ничего не имею. Я понимаю, что мне первую не дадут. На этом у меня закончилась медико-социальная экспертиза. Мне дали инвалидность второй группы, общее заболевание. Дальше я пошел в соцзащиту с бумагами. С, мне дали бумаги из МССР. И с бумагами, которые у меня были от, от Табота, я пришел в соцзащиту. Там оформили протез. Не протез, а оформили вот эту заявку на протез мне как они говорили мне пришло через месяц одно письмо и второе должно прийти тоже через месяц но ну, уже месяц прошел но пока второго письма нету но оно тоже должно прийти я как бы еще в комиссию не звонил но я думаю придет после этого письма я еду уже в санкт-петербург звоню в санкт-петербург и там мы обговариваем время дата там согласовывают перевод денежных средств в эту компанию и уже пойдет сам процесс изготовления Протеза. Он в три этапа он меня обрисовал. То есть в три этапа будет протез слепок и подгонка. А, ну, наверное, первый этап это приехать вот эту вот материальную сторону, какие-нибудь бумажные вопросы. Ну, не знаю, можете, можете следуть. я запомнил три этапа, он говорю. Ладно. Заполнили мы все вот эти смсена. МС-тютенька такая хорошенькая, вежливая. Она мне потом звонила надо было еще через личный кабинет. А, кстати, если вот у вас такая же ситуация, еще это не оформили, оформите через госуслуги, личный кабинет, потому что он вам уже в любом случае понадобится, вплоть от налоговой до пенсионного. Через личный кабинет надо было как-то еще продублировать это заявление, но я так и не сделал, потому что я не знаю, как это делать. Госуслуги это такой сайт, сорометься. Вроде все есть, начинаешь. Да, есть такая услуга, но ты начинаешь, а нет твоего города. Не внесен в реестр, я не знаю, как. То есть услуга официально есть, а ты ей воспользоваться не можешь. Нет ни видеоуроков, ничего, ты не понимаешь, что там вообще делать, куда нажимать, как, вот так методом тыка, что там делаешь, какие-то тебе приходят ответы. Ну, вроде все грамотно, все правильно, но сыромятина и никому, вот они запустили этот госуслуги, никому дальше дела нет. Ладно, после приезда с Бакситогорска я пошел в городе Пикалеве в соцзащиту. Там оформили, как правильно сказать льготы на коммунальные услуги. Льгота 50%. Ну, давайте вот, когда пришел первый платеж, я узнал, что только 50%. Нас трое человек, я, супруга и ребенок. То есть мы все трое прописаны. и мы платим, образно говоря, ну там без малого 3000 коммунальных услуг, что летом, что зимой, Надеюсь, мы также будем платить. И вот на троих делится. То есть на меня вот льготы. Только с 1000 рублей. С 1000 рублей льготы. Это 500 рублей возвращается. Соцзащита. В школу отправил все документы. В школе ребенок питается бесплатно. Два раза в день. Дальше я после соцзащиты пошел в пенсионный фонд. Тут уже бюрократия. Пришел в пенсионный фонд, у них все по записи. Пришел, обратился, там охранник у нас хороший такой, он все пробивной, он человек понимающий, он входит в положение, он каждому старается помочь, хороший день. И меня записали только через две недели. Через две недели я пришел, вот я не помню, надо было мне какие документы, не надо. да, там ксерокопия трудовой книжки, какие-то я документы приносил, все записали, все переписали, и расчет происходил до, до октября. До октября происходил расчет, потом в октябре мне принесли это первое пенсионное пособие. Расклад какой? Десятка с небольшим. А вот еще такой момент. Я отработал без малого 18 лет. 18, ну, 18 лет я трудового стажа у меня, 18 лет. Но там у меня был промежуток, я работал без трудовой книжки где-то год. Да, где-то в районе года. Ну, вычтем еще. А стажа, ну, ладно, давайте округлим. 17-16. Но стажа почему-то мне насчитали только 14 лет. Только 14 лет. Выкинули все больничные, все отпуска. Хотя не так, я много и болел отпуска отпуска положено, как ходил. Не знаю, правильно ли они посчитали, неправильно. Я сам ничего не, пока не пересчитывал, пока мне маленько не до этого. В общем, 14 лет. Что мне начислили? Что мне начислили по Ленинградской области, по городу Пикалево, Бокситогорский район? Мне начислили десятка с небольшим. Десятка с небольшим и. Там побольше. И на ребенка полторы тысячи. То есть где-то общий итог 13 тысяч. Я не знаю, это много, мало. Если вот у вас кто-то есть из людей, кто смотрит это видео, такие, такая же подобная ситуация со второй группой. Сколько вообще получают по Ленинградской области? И вот такой момент у нас есть домик от дедушки остался на Вологодской области. Я просто думаю, во-первых, меня комиссия МС напрягает с этой работой. Такого я не слышал в, в Вологодских кругах. Я думаю, может мне туда прописаться. И спросил у товарища, но у него единственное инвалидом детство. У него 16 тысяч. У него пенсионное вот пенсионное пособие 16 тысяч. Человек ни одного дня не отработал. Вот я даже не знаю, как вот в этом случае поступить, если у кого-то есть, вот, кто смотрит это видео, в Вологодских кругах и в Ленинградских. Мне вот для сравнения. Потому что я больше там никого не знаю со второй группой. И как бы сравнить. В принципе, можно мне прописаться на так называемую нашу дачу, в доме как дедушки, и переоформиться туда. Может, там и спокойнее, может, и не придется вот этого. Выслушать, что я должен работать. Да я вроде как не, не знаю. Я, я, не откажу, я не откажусь поработать. Но эта работа должна быть какая-то не такая, знаете, какую мне дадут. Я уже понимаю, что мне придется спотеть и за капиндосы. Да, сейчас государство обезует, такие рабочие места дает, что... Ну, извините, я на ребенка все время уделяю. Я занимаюсь процессом кошеваривания. Да, у меня сделаны специальные приспособы. Я занимаюсь процессом кошеваривания, выделяю на ребенка все время, его вожу на кружки, его... с ним хожу в библиотеку, берем книжки читаем. Занимаемся с ним спортом, он хорошо спорт тянет, и... Как бы, да, супруга у меня работает по ночам. Пятидневка в ночь, а они пирожки пекут на продажу по городу. Так что, ну, вообще не вариант. Если я еще буду работать, то за ребенком-то кто будет смотреть? И голодно будет, не сготовлено жить. Я как бы как работу не рассматриваю как вариант. И на лето я планирую на дачу у нас садового Хочу посадить, вырастить и собрать. Вот. Так что в планы мои работа не входит. Я не к тому, что я не хочу работать. Мои планы пока с работой не совмещаются. Ну что ж, вот так вот проходит. Что еще добавить? Вот так вот проходит жизнь после... Не проходит, идет. Идет, проходит. Идет жизнь после операции. Что я забыл? Вроде ничего не забыл. Вроде все добавил. Бумажную работу в данный момент закончил. Жду в оформлении протеза осталось. льготное все оформлено. Пенсионное все оформлено. Ставку я вам сказал, какая. Вот про комиссию МС я так и не понял, что меня на следующий год ждет. Надеюсь, как бы меня не будут скидывать со второй на третью группу, потому что ну что там вообще получать? Там вообще ничего получать. И как бы считать меня работоспособным с отсутствием руки, я не знаю. Ну это, наверное, совсем. Бред. Это чистый дизлайк Единой России. Да, на, да они действуют по закону. Законодательство все изменено. Все это проточено, все это сказано, что я обязан. Все, все у единороссов, все это проделано. То есть законной части они всегда везде правы. Это уже проверено. Ну что ж, если кто-то сможет мне подсказать вот по этим вопросам, подскажите, пожалуйста. Я скажу спасибо. С вами был. На сегодня видео заканчиваем. С вами был Машин Сергей. До свидания и здоровья вам!